В английском языке чтение гласных зависит от типа слога. Есть два основных типа слога в английском языке: Это закрытый слог и открытый слог. В открытом слоге гласные, как правило, читаются как в алфавите: эй, и, e, I, ю и так далее. В закрытом слоге гласные читаются по-другому. Как правило, закрытый слог — это все то, что не является открытым слогом. Поэтому давайте разберемся, что такое открытый слог. Открытый слог ⁇ это слог, который заканчивается на гласную, или это краткий слог, который заканчивается на согласную, за которым следует гласная. Например, слог би заканчивается на гласную, значит этот открытый слог, значит и читается как в алфавике, то есть и. Би. Если мы добавляем в конец согласную, то он становится закрытым слогом, потому что слог не заканчивается на гласную и за ним не следует гласная. То есть... Допустим, мы берем слово bet, и так это закрытый слог, и читается как э e, bet. Получается закрытый слог. Но, если дальше мы, допустим, добавим еще гласную одну, то у нас, соответственно, получается снова открытый слог. Допустим, мы берем слово betide, так как за согласный следует гласная, у нас первый слог снова становится открыто. Be, Be tied, Но если мы берем и после согласной ставим еще одну согласную, то слог остается закрытым. Время слову better, у нас идет краткий слог bet, потом идет еще одна согласная и значит слог у нас остается закрытым bet и читается как b. В общем, то все.